Ну, на меня там заведено куча уголовных дел. Где-нибудь на зону, я думаю, на мы. там давно играют в карты. Там такая ненависть просто, она во всем, она все пропитывает. Мама реально со мной два года не общалась. Ну, я приехал в июле 2014 года по идейным соображениям, чтобы, ну, на тот момент меня больше всего двигало именно бороться с путинским режимом, ну и поддержать идеи вот революции достоинства. Было вообще очень тяжело. Мама реально со мной два года не общалась, ну. По России 24 круглые сутки, там, ну, не круглые сутки, но реально крутили все время, что я враг народа, там, всех моих родственников дергали, там, проверяли, и ну, мама, конечно, очень негативно отнеслась к этому всему. Когда я уже отошел от всех таких политических ну, дел, занялся там просто бизнесом, собой, то диалог наладился. Ну, я служил в органах безопасности, служил на Кавказе, потом в Приморье. На Кавказе я занимался именно по профилю, которому выпусывался с института. Это оперативная работа, у меня были источники на связи. Ну, то есть я участвовал в контртеррористической операции, ну, все такое. А когда перевелся в Приморье, там уже сменил должность и занимался охраной морских биологических ресурсов, включая, рыбу хранял. С 14 лет я был в правом националистическом движении в России, был достаточно таким идейным и известным активистом. Ну, всегда в регионе. Ну и как бы идеологию я поддерживал вплоть до переезда в Украину. Ну, на тот момент как бы, вот это желание бороться с путинским режимом оно было настолько сильно, что ну, я увидел, что в Украине этот шанс агрессии, тут можно напрямую. К тому же я видел, как мои, ну, друзья, мои одноклассники, они же все ехали на ту сторону казачками, потом они в Сирии воевали, ну и, то есть, я поехал в Украину. Для меня это было вот самое, то, о чем я мечтал с 14 лет, как бы, и мне приходилось это все скрывать, прикрывать, там, ну, такую же, двойную жизнь вести в тех города. Наконец-то можно было быть самим собой. Для меня Украина, это была именно шанс вот этого личного просто раскрыться вот, стать собой Ну вот может быть то, что сразу бросается в глаза это вот это там такая ненависть просто она во всем она все пропитывает там все друг друга ненавидят богатые бедных там русские не русских там ну, все друг друга ненавидят ну тут такого нету как бы тут такое бытовое все ну, абсолютно нормально ну и плюс да, понятное дело что там вот эта вертикаль власти она Просто пропитано, да, вот это, как любят говорить, рабская идеология, да, я согласен, тоже там подпишусь под этим. Вот уж они любят быть холопами, 100%. Я просто себя к русским уже не отношу, я откопал, что у меня предки все с Украины, поэтому я вообще перевернул эту страницу. Ну, на меня там заведено куча уголовных дел. Ну, я думаю, что, естественно, так как вот из меня сделали вот эту вот медийную историю, то меня будут отыгрывать сначала медийно. Там это могут быть разные сценарии, но затем где-нибудь на зону, я думаю, нам на давно играют в карты. Поэтому очень бы не хотелось сюда попадать. Дезертирство, э, ну, вот этот подрыв корсонного строя, угроза следствия. Короче, там 5 или 6 статей я вот насчитывал. Да я думаю, там по мне вопрос вообще решится быстро. Сначала там те, кто в карты играют, решат, а потом просто. Первое покушение было это. Со мной познакомилась девушка, еще в ВКонтакте там писала мне стихи. Я приехал на ротацию, встретился. Мы ее привели там, на квартиру друга, она все отфотовала, отправила фотографии Жилину. Ну и потом, короче, меня свела с человеком. У меня еще не было тогда гражданства, он должен был мне типа помочь с гражданством но, по сути, должен был меня как бы убить. но у меня сработала чисто чуйка, я от него там спетлял, позвонил в СБУ. Ну, его взяли, он быстренько там раскололся, у него было и оружие, и все там. Ну, там, то есть очень быстро, он сразу заехал на с половиной лет, я его называю Рома-неудачник. Правда, эта баба успела, уехать ну, ехать в Рашку. А второй раз я как бы прощелкал, я искал инвестора вот для Пинцебара, и вот этот дед, дедушка, вот этот росоха, которого потом показывали по телеку, он предложился быть инвестором, но вот оказалось, что он подкупил этих харьковских ментов и вот был организатором похищения. Ну, по сути, как было? Меня поймали, ну как, в городе. Подошли ко мне сотрудники прокуратуры и, этот, как это называется, внутренняя безопасность у нас полиции. И сказали, что исполнители моего покушения, они уже слились. То есть организатор не в курсе никто не в курсе но в принципе я могу отказаться конечно от участия в этом всем но тогда ну, найду других ну и все и получается меня завели на эту квартиру рассоха был не в курсе ни о чем меня там ну демонстративно там побили туда-сюда там ну, то есть я был в этой балаклаве но ну, а квартира была заряжена фото видеофиксацией что сейчас в материалах дела. И когда уже им, ну, он с фотки скинул туда вот эту вражку, пришли вот это деньги, перевод, вот эти с деньгами, ну, оно же все снимает, уже зашел спецназ, всех положили, начались следственные действия, и звонит телефон. Короче, а Арасоха пошел сразу такой в отрицалого, типа, блядь, это все подстава, короче. Звонит телефон, русский, короче, номер. И следователь, блин, вот эта прокуратура, я до сих пор помню, и он говорит, бери трубку, говори посылку у тебя. И тот берет и говорит, посылка у меня, ему там типа, все, давай, в Харьков езжай. Он такой типа, блин, я что, уже сотрудничаю? Говорят, ну да. И все, меня отвозят в прокуратуру, они начинают, это все над полицией сначала. И тут врывается, короче, СБУ, вот как в фильмах. Это дело ведет ФБР, только это дело ведет СБУ, берите этих ментов. Что здесь происходит вообще? Рассоха такой мы не успеем в Харьков, я сяду как организатор. А у него надежда, что, ну, типа, русских возьмут, и тогда он как бы будет сам как исполнитель. Ну и, короче, в 2 часа ночи они только раздуплились, получили все санкции. Это было реально как кино. Мы едем на двух, короче, бусиках, заряженные. Ну, я, Росоха, там, и группа СБУшников, в аэропорт. Приезжаем на этих двух бусиках ночью в аэропорт. Там самолет с заведенными винтами. Я никогда на таком самолете не летал. Грузимся в самолет, летим в Харьков. А дальше, ну вот просто такой казус, прилетаем в Харьков, выходим, и тут вертолет. Тоже заведенный ментом подбегает летчик, говорит, куда летим дальше. Я понимаю, дальше Харькова лететь можно только в Рашку. У меня мысль сразу, это все постанова меня слили. Меня украинское правительство слило, короче. Это все просто, чтобы... Я такую смотрю на этих избушников молодых, думаю, ну сейчас я заберу автомат, я так не сдамся. И ему старший говорит, куда летим, никуда мы не летим, мы в Харьков прилетели, это, короче, ошибка. Ух, отлегло, короче. Едем на дачу, ну, которую Расоха снял. Там, где должен был я сидеть, в подвале сидит он. Ну, и все, и он там договаривается с контрабандистами. Потом, когда контрабандистами он наконец-то договорился, они приехали, их тоже хлопнули там. Я там исполнил туда-сюда. Чуть-чуть их даже попинал при задержании. Ну, и потом поехали на границу, должны были брать русских, но, ну, короче. Немножко избушники перестраховались, поехали, так, короче, палево. По гранзоне так нельзя было делать. Вот для меня, если честно, это всегда был большой вопрос. Я просил этого не делать. Вот я говорю, сейчас каждый третий эксперт в Фейсбуке, там, ну, ребята, ну, есть материалы, там, вот, ну, которые, вот, как это было на самом деле, там, ну, давайте, там, что-то как-то это, ну, сказали, давай сделаем, как надо, а не как ты там со своими там, что ты там знаешь. Ну, сделали в итоге там, я там где-то что-то сказал, уже получилось нестыковка, потом появился этот Шарик, который это все раздули, как бы и все перевернули. А когда где-то это было через полгода, ну, официально украинская прокуратура опубликовала вот, ну, видео там вот все вот это с этой квартиры, это прошло настолько незамеченно уже, ну, всем пофигу было. Выросла, вот однозначно выросла вообще. Если сравнивать в 2014-м, у меня реально было впечатление такое, боже мой, если я был там таким средним опером, здесь бы я мог стать генералом. То сейчас как бы я вижу, что реально появилась какая-то и преемственность кадров, и ну, служебная дисциплина, и ну, все реально выросло. Ну и ну, чувствуется, что сейчас служба работает и растет, и, блин... Реально. и люди заинтересованы, то есть они ну, хотят делать свою работу, это круто. Вот это, наверное, карма вообще, то есть я так сам на собой смеюсь, что когда-то в школе я ну, бил у корейцев, а теперь у меня шеф-повар кореец, и я вообще такой поклонник азиатской культуры и вообще все такое. Ну, то есть это, наверное, какая-то реально карма, колесо, история. Я искал вообще любую идею, лишь бы это был свой продукт, потому что у меня такая психология, мне главное не деньги, а главное, чтобы мне было вот интересно, чтобы вот поднять какой-то проект, чтобы вот прям вот сложно было. Я ходил, искал, искал, я тогда на автомойке работал. И вот, короче, я поехал в свою первую поездку в Европу, еще по визе тогда, на 10 дней там, ну, нашел где там жить, там у подруги жил. И в Амстердаме. Короче, я там думал, и как-то меня так переключило. И я понял. Я увидел. Я, я сижу в Амстердаме, а на меня вот так вот хлоп и падает Владивосток. И я вижу на каждом перекрестке бабку, которая продает пирожок пинце. Я такой думаю, это же как шаурма, только пинце. А этого нет в Украине, это уникальный продукт. И я приезжаю уже заряженный. На тот момент я был в статусе бомжа, вообще жить было негде. То у друзей, то туда-сюда, я жил даже в Михайловском монастыре. Но толкал эту идею и нашел вообще инвестора просто в фейсбуке среди своих подписчиков. Ой, я в это вообще верю. То есть я это давно вангую, об этом пишу, чтобы когда начнется развал, сказать, я же писал об этом, я же говорил. Ну, то есть у меня нет сомнений вообще никаких. Да. Ну, потому что это не такая крепкая конструкция вообще. Ну, на данный момент там там короче несовпадение кадров идеологии там вообще социально вот этих всех движух ну там вообще все и плюс вот это состояние ненависти там такое огромное здесь конечно такого нет в Украине. не вообще это такая фигня я вообще не понимаю там этих российских оппозиционеров зачем они этим занимаются зачем ну, то есть это настолько глупо, бессмысленно, вот я сейчас понимаю, что я вот не занимался вообще. Это настолько, ну, это нелогично. Реально это не надо, ну, это не их вектор развития, ну, большинства, да. Если там человек не вписывается в общую массу, ну, надо просто уезжать, уезжать в Штаты, уезжать в Европу, там. Ну, заниматься собой, Они, а блин, вот на двух стульях пытаться усидеть, вроде быть таким и прогрессивным, и то же время сидеть в этой тайге. Ну, это бред вообще.